Здравствуйте! Многие люди мечтают изменить свою жизнь и кто-то планирует начать изменения с нового года, а кто-то с ближайшего понедельника. И, как правило, это очень полезные позитивные изменения такие как начать заниматься физкультурой, питаться полезной и здоровой едой, вовремя ложиться спать, выучить иностранный язык или овладеть каким-то знанием. И, к сожалению, в основной своей массе такие начинания терпят поражение, потому что люди пытаются их реализовать посредством силы воли, то есть они попросту заставляют себя. Мы говорили уже о том, что наш разум, наше сознание разделены на сферы, которые управляют нашими осознанными действиями и неосознаваемыми автоматическими привычными. И сила воли не предназначена для долговременных усилий и долговременных перемен. Сила воли предназначена для того, чтобы пережить короткие периоды времени, когда необходимо прожить несколько дней без еды, без воды, без сна, когда необходимо несколько дней быть, допустим, в пути или в бою. Сила воли нужна тогда, когда придется потратить Огромные психоэмоциональные, физические ресурсы ради выживания и спасения. И именно поэтому почти невозможно за счет силы воли ходить несколько лет в спортзал или несколько лет за счет силы воли не есть вкусную и любимую еду, бросить курить, пить и так далее. И вы скажете, что на самом деле можно, потому что на самом деле такие люди существуют. И действительно такие люди встречаются. Но, во-первых, таких людей единицы. Просто потому, что их организм и психика устроены как-то иначе. То есть это, мягко говоря, нестандартные люди. Во-вторых, возможно, еще не пришло время для их срыва, когда они начнут делать те вещи, что запрещали себе. И мой третий, и главный аргумент будет заключаться в том, что те страдания, которые вынужден будет пережить человек, заставляя себя делать то, что он не хочет, или наоборот, лишая себя того, что он хочет, могут нанести ему настолько сильный вред и ущерб в плане психоэмоционального и даже физического состояния что получится, что сила воли и погубила человека, получится, что она сделала его психически неадекватным или даже физически больным. И если на одной чаше весов будет счастье, а на другой подтянутое стройное тело, то, конечно, постепенно со временем и в целях самосохранения чаша, на которой будут радость, физическое и психоэмоциональное состояние, комфорт, общение с окружающими, приятное чувство собственной безопасности, конечно, она перевесит и человек скатится в более утрированные формы, в лень, в обжорство, в праздность, которых он так долго был лишён. Что же делать, как достичь желанных перемен? Необходимо понять, что какие-либо э, насилия над собой, какие-либо сознательные самоистязания э, бесполезны. Чтобы поменять свою жизнь, необходимо поменять свои убеждения и верования и те программы, которые и воплощают эти взгляды и представления о жизни в реальность, и тогда все изменения будут происходить автоматически и без насилия и без самостязания, то есть все будет нормально, привычно и естественно для человека. Поэтому и говорят, что по что человек верит, то с ним и происходит. Ну мы, конечно, с вами уже знаем, что сам он это все и воплощает, он сам это все и создает, чувствуя определенные вещи, замечая определенные вещи, реагируя и действуя определенным образом. И можно представить это, как если бы наш э, разум вообразить разделенным на две части, на верующую и доказывающую. И все то, во что одна часть верит, думает, чего она придерживается. Вторая доказывающая часть вынуждена воплощать в реальность, то есть создавать определенные события и концентрироваться на определенных чувствах. Тогда становится понятно, что вместо того, чтобы бороться со своим текущим автоматическим поведением, Поведением лени, обжорства, страха, э, возможно, обиды, э, необходимо найти те неосознаваемые сценарии и программы, убеждения, взгляды, на которых это все и основано, и заменить их на автоматические программы и сценарии любви, дружбы, принятия, радостности, активности, энергичности. Также богатства, стройности, популярности у противоположного пола и так далее. Как же можно тогда подобраться к сценариям, программам и убеждениям, если мы их не осознаем? Как заменить вредные, ущербные и неэкологичные программы и убеждения на полезные, счастливые и успешные? Вот тут как раз и понадобится специалист, то есть человек, который понимает, как устроена психика, как она работает, человек, который понимает, как получить доступ к этой неосознаваемой информации, которая хранится в нашей психике. Необходим человек, знающий, как заменить некачественные, несчастливые программы на новые и успешные. И таким специалистом является психолог, психотерапевт, гипнотерапевт, коуч, то есть человек, который работает с сознанием, с подсознанием и способен вам помочь произвести эти все трансформации. Человеческая психика устроена так, что все, все то, что мы видели в своей жизни, все то, что мы слышали, что мы читали, ощущали, переживали, чувствовали, хранится в нашей памяти. То есть на самом деле мы можем вспомнить все те нехорошие события, которые и повлияли на нашу жизнь. Те неудачные наставления, которые мы получили в начале жизни и которые влияют на наши решения и поведение сегодня, когда мы уже взрослые. И с помощью специалиста мы можем получить доступ к этим воспоминаниям и найти ту первопричину, которая заставляет нас действовать неэффективно и чувствовать себя несчастными и постоянно терпеть неудачи. И я еще раз повторю, что мы можем не помнить, но на самом деле в нашей памяти хранится вся наша история. Так как эта информация никуда не исчезла, у нас есть воспоминания обо всех событиях, что с нами случились, мы помним все объекты, которые мы встречали в своей жизни, всех людей, с которыми мы взаимодействовали, все речи, которые мы слышали, все книги и каждое слово, которое мы прочитали в этих книгах, все наши мысли, эмоции, понимания, которые мы пережили. И в этом можно убедиться, если человеку произвести так называемую возрастную регрессию, то есть в особом трансовом состоянии внушить ему, что он намного моложе. Ну, например, что ему 5 лет, и спросить его, что он кушает в этот день много лет назад. И как ни странно, он ответит, причем ответит в деталях, в подробностях, э, с описанием вкуса и цвета еды, формы тарелочки, он расскажет нам об одежде папы, прическе мамы. И мы должны воспользоваться этим свойством психики для того, чтобы внести необходимые изменения. Изменения в первые представления о жизни, в первые впечатления о жизни и сценарии, построенные на них. И вы помните примеры про пугающую собаку, про пользу болезни, про страх денег. Ведь все тогда началось именно вот с первого впечатления. Поэтому специалист должен направить мысленно человека, пребывающего в состоянии повышенного и облегченного доступа к воспоминаниям туда, где проблема возникла. И там человек должен пережить ее заново, уже имея опыт, мудрость и сознание взрослого человека, то есть такого, которым он является сейчас. И необходимые ресурсы, такие как смелость, уверенность, знания, они пригодятся все там же, при первом впечатлении, при первом знакомстве. Таким образом, некологичные убеждения, которые сформировались у незащищенного ребенка, будут нейтрализованы, и то, что казалось страшным и опасным, перестанет таким быть. И теперь уже на базе успешных, удачных, экологичных представлений о жизни необходимо создать такие уже успешные, удачные, счастливые сценарии, сценарии программы, которые хотелось бы переживать в течение жизни и которые должны и будут все это автоматически и без особых стараний воплощать. И на самом деле вы можете убедиться, что все изменения в вашем поведении, позитивные или, или не очень, они произошли после определенного события. И вы можете отследить свои черты, которыми вы, может быть, гордитесь, и свои черты, которые, может быть, вам мешают. Вы можете отследить их э, даже просто порассуждав некоторое время, повспоминав. Можно вспомнить, какие события привели к возникновению определенных сценариев поведения, определенных привычек, определенных моделей реагирования и действования. Но, к сожалению, или, возможно, к счастью, есть такое понятие как критический фактор. Всю информацию, которую наше сознание получает, оно пропускает через определенный фильтр: Возможно невозможно, полезно бесполезно, опасно безопасно и так далее. Много критериев. Поэтому изменить свои убеждения, реакции при модели поведения и сценарии просто решив их изменить, невозможно. А тем более, под нажимом родителей, друзей или супруга, тем более невозможно. Потому что их наставления, их советы, они не пройдут вот этот самый критический фактор нашей психики. Они не пройдут фильтр, который обеспечивает смысл нашей жизни, нашу физическую сохранность и нашу психическую адекватность. Например, если я всю жизнь знал, что собаки опасны, я пользовался этой информацией, то с точки зрения моего подсознания именно поэтому они меня и не съели. И я не могу отменить это правило просто своим решением. При виде собаки я все равно буду бояться, все равно буду замирать, убегать, поднимать палку и так далее. Если я знаю, что вода опасна и в ней можно утонуть, и мое убеждение пытаются изменить словами, что в воде можно плавать, купаться, получать удовольствие, то критический фактор не позволит просто, просто по решению плавать на глубине, нырять, наслаждаться водой, так как этот фильтр, это критическое отношение к воде до сегодняшнего дня и обеспечивало и обеспечило мое выживание и сохраняло мою жизнь. Если же, например, женщине пытаются доказать, что вокруг Полно хороших мужчин, и совсем далеко не все из них алкаши, бездельники и маменькие сынки. То ее личный опыт, основанный на опыте мамы и ее рассказах, и защищающий их критический фактор даже думать не позволит о том, что это может быть правдой. И в ответ от такая женщина только рассмеется или разозлится. И ее психика даже слышать не захочет о том, что это может быть так, и слова окружающих не пройдут через фильтр. И ее подсознание думает: у меня все хорошо, и я чувствую себя в комфорте и именно потому, что никого не подпускаю близко. То есть именно так работает ее защита. Но что интересно, именно отталкивая, защищаясь от мужчин, не доверяя им, она тем самым и вызывает их на бой и провоцирует их на определенный нежелательные действия, и поэтому специалист должен помочь преодолеть в первую очередь вот этот самый критический фактор, помочь человеку войти, погрузиться в особое восприимчивое состояние, когда доступ к его убеждениям будет открыт. Это похоже на работу хирурга, когда он получает доступ ко внутренним органам и может с ними произвести работу. После снятия защиты психологический хирург должен будет помочь произвести решающие изменения в убеждениях и поведении. Если у нас есть представление о том, что собаки это страшные и кусючие животные, мы должны устранить это представление и заменить его другим представлением, что эти милые пушистые существа с мокрыми носиками это ласковые и верные друзья человека. И Кроме того, необходимо устранить программу боязни собак и их собственной провокации на нападение, и заменить программой дружбы и управления собакой. А что касается взаимодействия с деньгами, необходимо устранить детскую травму, потери, разочарование, обиду или возможно родительское программирование, что деньги не так важны, деньги грязные, и вследствие этих изменений исчезнет боязнь. Боязнь хорошей жизни, боязнь денег, боязнь снова быть раненым, обида на весь внешний мир исчезает закрытость, отстраненность, замкнутость и открывается общительность, открытость, способность заниматься любимым делом и быть эффективным и счастливым. И еще и быть богатым и получать за это все деньги. Если же мы проработали и устранили у человека обиду на людей, то исчезает чувство боли, исчезает печаль, разочарование, э, исчезает боязнь новой боли и исчезает необходимость постоянно защищаться от общения с людьми. И в результате, например, исчезает хроническая сыпь, исчезают прыщи, исчезает слой лишнего жира, э, исчезает агрессивность, хамство и так далее. То есть э, все то, что делало непривлекательной и защищало от близкого контакта, уходит лишний вес и возвращается общительность, жизнерадостность, способность дружить, любить и иметь семью. И получается, что вследствие всех этих действий мы позволяем человеку овладеть айсбергом его сознания и стать его капитаном. И теперь он может в надводной и осознаваемой части принимать решения, определять задачи, ставить цели, генерировать мечты и позволять подводной части как транспортному средству, как кораблю дойти до пункта назначения, добраться до цели и преодолеть это расстояние автоматически, не продумывая каждый шаг, не планируя каждый свой поступок, каждый свой ход и доверяя в достижение, э, достижение цели в большей мере удачи. Удачи случаю э, дружественному окружающему миру и взаимодействию в том числе с бессознательным окружающих нас людей и тем самым привлекая и их к реализации собственной цели. Это самое главное, что я хотела рассказать вам о сути психотерапии и помощи психолога. И надеюсь, теперь вы понимаете, почему я говорил, что в реальности это мало похоже на работу психолога, показанную в фильмах. И это мало похоже на разговор с другом. И это мало похоже на критику и наставление недовольных родственников или начальства. Потому что близкие люди не так хотят помочь человеку, как хотят. Помочь себе, они больше хотят сделать этого человека удобным удобным для себя. И в основном они прибегают к увещеваниям, к критике, к сравнениям и прочим видам психологического давления. Что, ну, в общем-то, как мы уже выясняли, вызывает у человека только сопротивление и он уходит в защиту. Ну, понятно, что люди этого не осознают, не понимают, они не обладают. Знаниями об устройстве человеческой психики, о механизмах ее работы, и, конечно, это им не позволяет оказывать мягкое влияние, и быть гибкими, потому что они просто не знают методов оказания психологической помощи, и в результате получается, получается вражда, получаются ссоры, получаются недопонимание, молчание и так далее. Поэтому для ремонта человеческой психики, конечно, необходима гибкость, необходимо владение методами, необходимые навыки, умения, опыт, конечно, талант, потому что, как и, в любой, как и в любой другой сфере, необходим мастер своего дела, нужен специалист. Если вам интересна эта тема, если это видео показалось вам интересным и полезным, ставьте лайки, ставьте пальцы вверх, делитесь с друзьями, пишите свои мнения в комментариях, будет очень интересно их почитать. И если вам интересны э, алгоритмы изменения судьбы, если вам интересно, чем вы будете заниматься с психологом, если вдруг обратитесь к нему, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить и иметь как можно больше информации. И до встречи в следующих видео.